Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и это продолжение Broken Порселин, разбитый фарфор или как там Пытаемся понять, что сделать, куда идти, что за Дженнифер, а, что значит тут Эшманы думают Забыл посмотреть, хотел только что посмотреть и забыл, блин, посмотреть В каком году у нас первая часть, в каком а, это Вот это по идее проход, если, а, если мы сейчас идем так, потом так так, туда ну это как раз к этой тете проход. Подожди. Подожди. А если это проход к тете? Вот тут лежит вот эта штука. Это внутри стенки лазит, чувак. Потому что он же не мог из того кабинета как бы насквозь забрать. Нет, никакого ключа. Вот что-то есть. Ничего нет! Нет, что-то есть! это не то! Это не то! Блин, ну ⁇ ё-моё. Ладно, смотри, мы сейчас ее обманем. Мы сейчас ее обманем. Мы сейчас ее обманем прям очень сильно. <звык> Есть что-то, есть что-нибудь, есть что-нибудь, есть что-нибудь, есть, есть, есть, есть. Что это? Не то, молодая Андрея, понятно. Тут что-то есть? Есть, ключ мотыльков, отлично. Подожди, подожди. Тут еще что-то есть? Да ничего тут дето! А, да догоняет, да догоняет! Она меня догонит и убьет! Не догонит. что он медленная какая-то. Она еще идет? Или я ее и запутал? хе Глупышка Андре. Ну то вот этот срез бы открыть. Все, иди шей. За вышивалку обратно иди. Все, пошла. бросил меня. Да? Как за углу ну да все там ничего нету там ничего нету а ключи у нее Подкраться, подкрасться к ней я вряд ли смогу потому что я тут за ней даже шкафчик открыл все она начинает паниковать сразу значит надо что-то придумать да ты заколебала да что ж тебе надо так андре что, никого нет показалось? Это все плод твоего воображения, как и моего, собственно. А, вот, кстати, номера 212. Л найдет, нет? Я ее не вижу. Сун дум Или рум. Чё? Все, да? Блин, да капец, как проскочить там без палевато. А куда? Там везде все закрыто. Вообще хз. пройти позвоните я не могу никому а выделен телефон на линии никаких внешних звонков пожалуйста следуйте инструкциям для связи с номерами наберите номер комнаты и решеточку для комнат 211 211 213 37 затем номер этажа и номер комнаты для комнаты до 10 Подожди. Наберите номер комнаты и решетку для комнат. А, а это затем номер этажа и... Ага. Комнат до 10. Ага. А почему 237 зачеркнуто? Подожди, а если мне... Я могу вообще воспользоваться телефоном? Могу. А как? Кстати, Встань не так громко встань ну так ну так сразу же надо было сказать решетка да решетка не работает ну все Что не получилось? Решетка. 200. 13. Решетка. Второй этаж. Нет. А что не делаю Я думал, надо позвонить. Наберите номер комнаты. А, бляха, муха. Наоборот. Я думал, надо позвонить. Смотри. Сейчас должно сработать. Она сейчас откроет дверь. А мы переждем 212 двенадцатый. просто дверь дернулась я испугался чуть-чуть чуть-чуть как ну все она ушла радки дети но ты не может быть этот эшман ой эшман фелтон веснушки все да что за дженнифер кто такая ты откуда взялась происходит все, ну ушла, да, по-моему? Все, иди, шей. Ковер сам себя не сошьт. Люди еще какие-то висят вообще. Не отельная Лейза. Нифига я попался в комнату? Куда все делись? Нет электричества, не работает. Модель, 176, решетка. Если вы забыли код. Позвоните. 62-131. Только я не могу. Ключ, ключ, ключ, ключ. Зачем он нужен, я не знаю. Это Накуха, да? Поднимись на вершину. Творческий конкурс для начинающих композиторов и исполнителей. Только оригинальные песни. Не стоило мне уговаривать Лину что-то на участие в этом конкурсе. А, у меня что-то куча заданий повылетало. Вообще капец. А, починить кабель питания. Поберись на балкон из номера ДС-13. Позвони подачу энергии. Охренеть. А как мне на балкон попасть? Жесть. Еще и вон сейф какой-то. Блин, и фонарика нету. Нету фонарика, понимаешь? Нету. Может какой-нибудь не знаю. Чего можно дверь держать? На квадрате дверь держать, представляешь? На кружок. Может на кружок свертухи можно дать? Блин, я хамуха, ты что делаешь? Забирай. Нельзя как бы такие кабеля питания вообще так трогать, ну ладно. Все окей, можно починить. Принято. Это я топаю? Да, блин. <смех> я думал, бабуля идет. Андроя. Ну как? Не очень удобно, конечно, сделано. Вот на L3 то, что приседать. В некоторых играх на R3 можно присесть, в некоторых на L3. Мне как-то не знаю. По-разному везде, и поэтому. Хотя нет, по-моему, в L3 в основном. <смех> да и ладно, на ну, тебе ты, блин, пристаешь сейчас ко мне, не приставай. А, так сейчас срез должен быть открыт. Она там шьет, как бы, пофиг. Вставай, вставай, беги. Run for your life. Run for your life. Шкаф, шкаф, шкаф. Оп. Опачки. Она медленная, вообще. Она меня пока будет искать, сто лет пройдет. Фелтон и то был более настырный. Он прям бегал за мной, такой. Ааа, прям бегал со своим ломиком там. Или с чем он гонял там, я уже забыл. Куча С чем там он там гонял, блин. Там это прям прям терроризировал меня жестко. Ну, это красная монахиня там ходил со своей костяной дубинкой. Там, Там, блин, да. Там как бы фиг расслабишься. Что было ничего не понятно? Ну, тут как бы тоже было ничего не понятно, в принципе. Вообще случайно. Как бы мысля, как бы, пришла вообще как бы не из ниоткуда. Да, в принципе, в прошлой части у нас тоже как-будто, знаешь, это все случайно так складывалось. Мы чисто прошли ее так быстро, мне кажется, из-за того, что просто тупо нам фартило. Так, а, а я подам подачу питания. Что это не даст? Даст то мне? Это что? Надо дожать? Yes, а. И что? А, Возвони подачу питания. И что? что теперь? А что теперь? Открой сейф, наверное, 213. А, ну что, мне назад идти по типа, тебе? Ну ладно, пошли. Как она смогла починить? Вот как? В щиту лезть вообще голыми руками, это, блин, конечно, такое все дело. Что это? А, ну пускай будет. А я могу что-нибудь скрафтить? Могу. Ну пускай создать. Ч сделал с лопатой? Не знаю. А, снаряжать. Я могу кинуть это? Не знаю, ладно. Ты шьешь, не шьешь? Шьет. Ну вот. Тут, в принципе, пофиг. Блин, знаешь, что неудобно? Неудобно, а, что прежде чем побежать, тебе нужно встать. Вот ты, если жмешь бег, она должна просто с места щемануть, прям, как знаешь, на низком старте, как бегуны вот перед стартом там садятся. Вот это вот это. И вот эта позиция, вот эта. Типа чё блин, короче, Come вылететь. Вот. Она должна также прям с места газовать, прям вообще. Дрифтануть, прям. Ты можешь пойдешь отсюда? Ты может пойдешь отсюда. Ой, как хорошо, что не сделали вот эту штуку У него вот ключи висят, кстати А да пофиг, она же нам дверь открыла Она меня порнула хоть разочек? Или нет? Я же чистенький, да? О, чистенький, вообще замечательно Даже ни, ни, ни, ни сучка, ни задоренький, ни царапенький, ни вавки Вавки Фига слово вспомнил, какая вавка Вавка И чё? А я откуда знаю, какой код? А давай ну попробуем 176 решетка 176 решетка Нет? А Какой код? А где код найти? Три записка с кодом А как я код найду? Интересно А код теги найду? Может здесь? Никак нельзя не перевернуть. Есть с кем цифры? Цифры есть, я спрашиваю. А тут закрыто. Вот локт. Ч локт? Вот возьми вот ногой, просто выпни стекло. Возьми вот одеяло, намотай на руку, жахни стекла, убери и пролезь. В чем проблема? Я проблему вообще не вижу. Локт. И чё теперь локт? Проблемы вообще на ровном месте какие-то. Да мне ну, ты че делать. Открою, я же записку какую-нибудь еще. Может в туалете была записка еще. А как я пойму, что делать? В смысле, как я пойму, где код взять? Вопросик, конечно. Опять встряли. На ровном месте. Я, конечно, знал, что... Блин, может я чего-то не дополнил. Он еще топает так -то, капец, конечно. Это что? Корельон. Слова такие доистерические, да, вообще какие-то. Да ладно, это по любому, потому что я мало читаю. Давай. Что это такое? Нож. Ладно, пускай будет нож. Может реально позвонить? А, ну я же не смогу позвонить. модель 176 Ну давай может он глупый может код блин 111 купец нужно бесконечно ладно пошли искать код Дача энергии была нужна, чтобы я смог открыть сейф, да? Хоть по безэлектричеству не работает. Переработаю. Или мне электричество нужно, чтобы понять, как открыть сейф. Я сейчас в недоумении немножко. Да, можно и закрыто хм. может не назад в прачечную ну, давай кстати ну давай давай три слота у нас будет на всякий пожарный лечиться мне не надо это что это радио ага. где-то что-то открылось. Так, это прачечно, по-моему. Может где-то здесь что-то есть. И сумасшедший, недержимое Это все вода. Еда, воздух, В них отрава. Ага. Внезапно. Тут закрыто, блин. Чего, куда вообще? Это что? Кот? Нет, нож. Ну, нож тоже неплохо, но код был бы как бы получше сейчас. А здесь вообще не было, по-моему. Здесь вообще не было. А, ну это с обратной стороны заход. А, нет, был. Блин. В чем проблема окно, окно открыть? Или оно не открывается? Не Ни решеток, ничего нет. В чем проблема вылезти? Свалить, сбежать нахрен отсюда. Это ладно в доме этих, как у Фелтонов там, блин. Просто так не выйдешь. Закрыто, да? Так, ну если мы сейчас еще будем 10 минут бегать, мне придется а -а воспользоваться э гу гуглом. <laughs> Потому что а как я найду код? Без гугла. Без гугла код не ищется. Гугл знает все. Даже код от э этого сейфа. Он даже может от твоего сейфа код знает. Кто знает? Блин, я вообще не знаю. Мефистофель, Мефистофель Фаус. Сочельник 1962. Ну вот как вариант 1962. 1962. вариантов у меня нет может тут что конечно я пропустил а мне больше как бы особо никуда нельзя 1962 ну, пойдем попробуем вести нам как бы что еще блин не отсвечивает чуть-чуть меня просто ну тут светло а экран темный. Мне чуть-чуть отсвечивает. Сюда же нельзя, блин. Странно. Ой, можно быстрее ходить. На картах. 1962, да? Давай попробуем. А у меня других цифр просто нету. Да не, мне же сейф нужен. 0 какой 0 1962 эти нет 1962 1962 вообще не знаю у меня даже просто идей нету где его искать по идее, кот должен быть где-то здесь. В другом месте не может быть. А это что такое? Радио, да? Нет, вот это. А, для бумаги. На, Печально-печальная наша ситуация. Наша ситуация сейчас не позадавить, не позавидовать ней. Просто у меня даже идей нету, где он может быть. Давай я сейчас схожу, посмотрю, потому что, блин, это бред на ходить вот так просто тупо, блин, по этому отелю, от этой бабули Андре, и не понимать, что от нас требуется. Давай я сейчас быстренько схожу, проверю, и тебе звякну. Окей? Все, перезвоню тебе, похоже, через пару минут. Нет слов, одни эмоции. <laughs> Все казалось так тупо, так тупо просто, я вообще не могу. Короче, надо взять, пойти позвонить 62-131. 62-131, надо пойти позвонить. А как звонить в эту техническую поддержку, если у нас типа... 62 131 запомни 62 это почти сколько мне лет и 131 это почти столько сколько мне лет это в два раза больше вот короче я не понимаю почему мы можем позвонить в эту поддержку если у нас ну локальная линия по этому телефону мы не можем позвонить оказывается можем не так Сейчас, 60, блин, ну а как это неудобно сделано, 62, два, 62, 100, 30, 1. один. 3, 2, 1, 4, <свят> это же элементарщина. Блин, а почему? Это, блин, любой дурак может, получается, позвонить в техническую поддержку. Такой нашел сейф, да? Забрал Луси домой. Ну, мало ли, это блин, краном забрался, Я чуть-чуть, блин, какие Либо м -м -т -т трое бугаев совсем, сейф утащили, блин. Сейф-то тяжелый, блин. Ну, короче, взяли, утащили, позвонили в поддержку. Им сказали, как сбросить комбинацию. Думаю, что прикалываетесь, так нельзя. Это так не должно работать. Там должно, типа, подтвердить, что это вы на вашу номер сброшенная смс-ка. Скажите, ну, так, а что там надо было? Три там. Один. Два, три, четыре. Не-не-не-не. Там надо было... Три, два, один, четыре кто прячет ключ от балкона сейфа французское окно это окно надо было просто выбить просто выбить блин короче это бред это было нелогично я думал нельзя позвонить потому что это типа как бы тупо Замерзла? А, ну типа тогда может и не это. Если зима, тогда может и не стоило. А же Да ты шила, только что я слышал! А, -а, а как ты меня увидела? Боже святый, она меня увидела. Ну все, на тап. А как она увидела? Она шила, я слышал. Винтер, да я уже вижу ты чё я же в первую часть играл все логично она же не допрыгнет до окна значит надо подвинуть банк это это это было просто это было ну логика получилось я смогу я смогу а чё куда ты сможешь? а чё ты за что он тебя здесь не найдет он ну это палево а то он шкаф ползти надо это палево сейчас начнут паниковать вороны эти да Не? Ой, что на голове? Да я недавно проснулся так. Не суди строго. Так, а чё? куда я вду? Отсюда. Никуда не буду. Окей. здесь клетки. Проволока. Опять свистулька началась. что, че, че, Фелтон? Фелтон Гала? Так вот почему закрылась э, Роса Гала? Они умирали в муках. Это случилось бы с любым человеком. Э, пройди... Он что подобное. А, трагедия на ферме Роса Гала не окончена. Но это вот это было Роса Гала. В связи с текущим расследованием дело об умышленном отравлении монахинь местной церкви, а также после заражения опаснейшим паразитом жителей фермы Роса Гала, деловая жизнь округа уже была приостановлена на... А, но трагедия еще не окончена. Сегодня утром, всего через несколько дней после смерти супруга, скончалась Марта Эшман. Сообщается, что смерть наступила по естественным причинам. Ранее супруга Эшман полностью отрицала какое-либо а, участие в чудовищных опытах своих партнеров, Фелтона и Гала, которые пытались создать более эффективную разновидность наркотика, известного как феноксил. Эти разработки в тайне велись профессором А. Э. нам покончившим с собой в прошлом месяце. Будущая династия Эшман... А... Теперь в руках наследника Стефано. Поскольку его сестра Глория, монахиня церкви Криста Морента, погибла в пожаре, охватившем церковь и плантации вскоре после сообщения о заражении. О, это... Вот козел. Он, он, он, он своим... Он... Мамуля идет, я понял. Да я понял, бегу, бегу. Этот, этот козел это как, воткнул свою копье в зеркало. Я же говорю, он между стенами ходит, это это, Тэш, вон, Если это кто-то третий, то это.. Ой, это типа будет неожиданный поворот событий. Тише, тише, тише. Мамочка здесь. Это бы, значит, сказала все в порядке. О. Горло болит. Горло болит, блин. А сейчас еще такое состояние, знаешь, я еще типа не заболел. Ну, такое ощущение, как будто скоро заболею. Вот есть такие ощущения, Мама, Мама, типа, устал. Этот день был какой-то сумасшедший, типа. Все, спать легла, да? Укради универсальный ключ. Он универсальный? Мастер-ключ? Давайте. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни Ключ забери поскорей Чтобы спасти друзей oh, Да тихо, ключи-то занят. Тихо, пойдем мы к двери Ключик в него ты воткни Андрей, ты давай не буди а можно мне выйти? И что делать? А, а, а, а. Жму, жму, жму, жму, жму, жму, жму, жму. Плисы их 100-ын. Ворот, ворот, ворот, поворот. Ч ⁇ делаешь? Да встань. Да блин. Тихо, тихо, тихо. Ч ⁇ делать-то? Да подожди ты. Не гоняйся за мной. Отвертка еще как дам, блин. Ч ⁇ как дом, блин. Не дам. Не дам. Блин, что делать? Помогите! Блин, какая кукла! Да подожди ты, не бей меня! Да подожди, может я просто выйду? Можно я просто выйду? А, это обучение! я думал мне игра зависла скрытая атака преследователя если подойти к врагу пока тебя не заметили то его можно атаковать после удара он будет некоторое время оглушен Используя каждую секунду может быть так ты сможешь получить ключи я понял все тебе хана бабуля да тихо ты сейчас будет стелс не туда тихо мне нужно мне да блин, ты такая настырная. А? Собака. Не поймала. Мне нужна кружка, чтобы ей жахнуть. Короче, сейчас все будет. Сейчас все будет, она от меня отстанет чуть-чуть. Да блин, это понятно все. Чего пристали ко мне? Я чтобы она меня не догнала сейчас. Мне нужно просто тупо. Сейчас знаешь, что сделать? А, такая твердка. Во! А, снаряжать. И погнали в атаку. Все. Бабуля, иди сюда. От него убежать вообще вполне себе реально. Иди сюда, я тебя дверь выбил. Идешь, нет? Ой, идет, идет, идет. Тихо, стелс. Может, сейчас подкрасться получится. Чуть чекнула и ушла, что ли? Ладно, мы сейчас стелс сделаем. А, нет, не сделаем. Тихо, тихо, тихо. Бабуля, тихо. Оста... Акстись! Стелс. Не стелс! Что? В смысле? Это был стелс! Это был стелс! Это был стелс! Я думаю, прокатит. Не прокатила. А если я сделаю приманку, типа? Это же приманка будет, получать? Тихо. Получится. Да ты перестань, Please, так... блин, да ты почему не работаешь, Стелс? Не работающий Стелс получается? Yeah. Не throat, да не получается. К не подкрасться нереально. Она меня ждет постоянно. Да ты смотри, какая! Подожди, подожди, щас, щас, щас. Я как в какую сторону не пойду, она меня там ждет уже. Мне же нужно стелс. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Сейчас, сейчас се-се-се-се-се. Ну ч ⁇ Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ где она? Не вижу, не вижу. А. а где она? А, вон он. Нифига не вижу, блядь. говорю, вообще нифига не видно. Все, погнали. Куда она поперлась? Уже тупик че ты было же давай, ты делаешь? <rappled> Да это нечестно, там же был Стелс. Да блин, получилось же толкнуть. Да блин! Я хочу тебя ушатать. <laughs> Почему ты не ушатываешься? Это бред. Знаешь, что можно сделать, попробовать? там же был крестик там блин это почти такая тупость а не рабочий стелс получается значит назад пойдет да А она ранена кстати она тоже ранена то еще можно бутылками сдолбить все я понял Сейчас мы все сделаем красиво да ты щеманула ну и чё правильно все нет а как так то она живая а или нет Да слышь, а столовиста было? Нап... Она ключи забрала? Что ты, какой блин? Поиграть охота? Ну давай поиграем. Нет, невозможно. Я обязан попробовать еще раз. Ну давай попробуем. Да капец, блин! Опа, кружку, кружку, кружку! Да ты блин! Ножек есть? Ну все, погнали тихо-тихо она меня не видит она убежала Ха -ха! глупая кстати вон можно было через период прыгнуть блин ну и чё как-то глупому тут зарубок какая-то прям глупая получается у нас ну чё, как она меня увидела Ой, блин откуда ты взялась тетя ты чё Я вообще-то нажал, блин. You вот так тебе. Jennifer! Там, кстати, был этот, как у? Можно было ее жахнуть. Ее можно было жахнуть. Когда я в нее кружку кинул. Я просто не успел нажать. Тут есть что-нибудь? Нож есть, отлично. Мне теперь кружка нужна. Ну, блин, чего-нибудь дайте. Да подожди ты, мне вообще-то кружка нужна. Быстрей! Быстрей! Все нормально все. Тихо, кружка, кружка, кружка. Нет, это твердка, зараза. А ты что такая настырная стала? Прям бегаешь за мной, прям прям не ненасытно так. Откуда она вот тут плохо взялась? Тихо, тихо, тихо. Все, ищем. Мне подхилиться бы. Да я очень глупо получил хиты. Да блин, не же не это. Во, бутылка, нормально. Я вообще-то лечусь. Ничего так, ладно, пробуем еще разочек. А, все? <смех> То есть, можно было просто бутылками загасить, да? Сбегите со второго этажа. А как? А по можно и сохранюсь? Я ушатал, Андре. Ну так получилось. Так, ну ладно, в первый слот. <смех> Капец, блин. А. Такой глупый бой получился. А почему я ранен? Я хочу восстановиться. Может, я не успел восстановиться, типа потому, что она меня запалила? Капец, восстановление, даже кровь с одежды убирает. Это как знаешь, у этих как у, в играх, типа. он там весь в крови зерем обрился, все, кровь исчезла там. На волосах, надежды, вообще пофиг. Так, сбеги со второго этажа. Я только думаю, вот здесь дверь. Точно. Точно! Гений. Ну все, на смерть, конец игры. Капец, опять пришел этот блин, это как у чувак с костяным копьем. Ну все, все получается регрессия. Ну я как-то ну продвинулся чуть-чуть, да? Мы с тобой как-то вместе как-то скопировались. Ну, конечно, с сейфом это было бред. Как бы, оно было логично, да, я же так подумал, типа, ну позвонить, типа, ну можно позвонить, но мы же, нам же сказали, что сеть чисто локальная. Несколько лет спустя, а что? Чего? Все еще нет таких новостей о жестокой резне, произошедшей прошлой ночью в поместье каком-то, где было обнаружено обгревшее тело Ричарда Феллтона и известного нотариуса. Человек, официально опознанный, как Дженнифер Ричард, э, Ричардин Фелтон был облит керосином. На месте преступления также обнаружили тело 38-летней Глории Эшман. Она была его личным ассистентом и бывшей монахиней церкви Христа Морента. Согла... Согласно показаниям, ее изуродованное тело обнаружено под окном, выходящим во двор, с которого ее, короче, там скидали. Это это? Наша бабеха. Это подозреваемый, короче, понятно. Нас ищет мать. Что делать будем? Но она выглядит по-другому чуть-чуть, да? Ну нормально, нам вернули нашу эту, как у доктора Рид. Пропал 8 февраля 1971 года. Селеста Фелтон, 13 лет, любимая приемная дочь Ричарда Фелтона и Арианы Гала. Ты сбежала из дома, да? Как ты оказалась в этом богом забытом месте? Ну, это и это. А, назначена флемингтонским институтом приемную э, семью и на работу в гостиницу Эршман в 1973 году. Дженнифер. Серов два года на два года старше родители неизвестно. Это же ты, так? Селеста Фелтон. <связывая> имя неизвестно, ой, фамилия неизвестна, Дженнисер, 15 лет. Ну, так, да, а, ну ее же отец постоянно назвал Дженнисером. Была замешана в мелкой краже, постоянного места жительства не имеет, э, характер скрытный, непокорный, склонна к одиночеству, не помнит или не хочет разглашать никаких сведений о родителях. Тема прошлого тревожит ее не заинтересована в общении ни со, с сверстницами ни с учителями, однако проявляет явную склонность к музыкальной композиции и пониманию фортепиано. А, ну там, кстати, фортепиано, она же там чу-чу-чу, мы же там в конце рояль там вскрыли, короче, ну фортепиано в смысле. Отдана на поруки, одобрена Стефана Эшман Холост, землевладелец 36 лет, запросила пеку. Девушка будет работать по хозяйству в гостинице Эшман, бывшая фирме Роса Гала Этот опыт даст ей возможность приобрести полезные навыки и научиться ответственности, что обеспечит успешное возвращение в общество. Мистер Эшман ожидает вас. Она к Эшману уже пришла. Ты сказала Рид? Он твой родственник? Скорее старый друг семьи. Ага. Собачья что-то блютует вообще, блин, что ли? Не дает нормально работать Процессом нам, чтобы насладиться, блин. Прошу, мисс... Э, мисс Рид, входите, входите. Не бойтесь, я не кусаюсь. Она подстриглась, чтобы ее не полили, короче, я понял, да? Хотя она не сильно подстриглась. Но она чуть-чуть по-другому выглядит, а более детализована. Что значит Рид? Шутка? У -у -у -у, а че, чтобы стал мужик? Добрый вечер, мистер Рашн. Вы прошли довольно долгий путь от обычного воровства и избиения, вплоть до убийства и поджога. Решили э, расширить свое умения? Вы меня помните? Я никогда не забываю лица. Может быть потому, что у меня самого больше нет лица? О, потяга. Ну рассказывай. Я знаю, почему ты здесь. По той же причине, по которой этот зараза Филтон поджарили, как кусок мяса. Что случилось с Селестой Фелтон? У меня есть досье из Филингтонского института для девушек, взявшая под опеку 15-летнюю Дженнифер. В нем указано, что она будет горничной в этом отеле. Селеста Фелтон и девушка на фото, один и тот же человек, не так? Девушка была обычной сиротой, бездомной. Вот я и решил взять ее под опеку. Да, хорош мандить. И она чисто случайно оказалась приемной дочерью вашего бывшего приема, э, притираемого бизнес партнера Фелтона? Я вам не верю. Так, ты говоришь, что помимо создания искусственного наркотика и распространения болезни, мистер Фелтон, да и ты тоже отдавали вся, всю себя помощи сиротам? Мы не создавали болезнь, потому что ее никогда не существовало. А что насчет мотыльков? все что ли нам по кускам будут вкидывать инфу а зачем она ищет селесту у меня вопрос зачем она ее ищет зачем а? Ну это все наконец-то проснулась ока превьюшка классно ну, успокойся успокойся это просто кошмар я едва ее коснулась нет это был не сон ты ударилась головой и потеряла много крови Я нашла у тебя подножная лестница Ты ударилась головой и потеряла... Ты словно была мертва, Джен Андреа сошла с ума Она хотела меня убить Вам нужно что-нибудь поесть, Веналиди Это невозможно, Дженнифер Андреа была со мной Вот, на, бухни Я уверена в том, что видела Сейчас все хорошо. Успокойся. А еще там был высокий мужчина. У него была странная деревянная палка, по форме похожая на позвоночник. Фарфор. Это человек мертв, юная леди? Нет, я видела его. Именно он столкнул меня с лестницы. Вы назвали его Виманом? Это существо больше не профессор, Виман. Андрея, это человек мертв. Он очень давно. Он... Вздернулся. Видишь? Тебе просто приснилось. Я ничего не понимаю. Джен, тебе нужно успокоиться. Ты ведь мне веришь, Линн, правда? Ты же мне веришь, да? Ей нужно отдохнуть. Не р... Джен, если тебе что-нибудь понадобится... I'm here for you. Я всегда рядом. Беги. <laughs> ну, понятно, опять этот э галю галюноцепсис, блин. Несколько месяцев ранее. Меня вообще во времени просто переки. Опять эта песня. А, она еще не покрашена. Опять эта песня. Это первая Это в первой части была песня. А, типа, заклинившая На пластинке Ее придется потише сделать Ну, я тебе так говорю, что, типа, это, если че, это, это песня Ааа, че такая? Уже, блин, это Недавно здесь, простите uh, Ты здесь недавно, да? So. Ну, можно и так сказать Обожаю эту песню Where are you from? А ты откуда? Бадминтонский институт для девушек. А что натворила? Ты о чем? Если я переведусь сюда, значит, у тебя реальные проблемы. Слушай, я не хочу говорить. А, ну ладно, прости тогда. Я просто хотел узнать, тебя полу э, получше вот все. Я занимаюсь контрамандой наркотиков и человеческих, человеческих органов в свободное время. хе как капец. Круто. Я ожидала заядлую политическую активистку, пропагандирующую рабство черных и сохранение арийской расы, да? Только в свободное время. Ну хорошо, ты права. Очень полезно. Прошу меня простить. Буду в музон влепать, да? Понятно, это... Э, все удовольствие будет мои. Это, короче, типа, предыстория вот этих девчуль. Типа, как они познакомились? Как Ли, Лиана, да, ее зовут? Так, ладно. А, меня нашли, типа, это были голюны. Чувак с позвоночником... Блин, надо чуть-чуть еще разобраться. Все-таки голюны слишком жесткие. Там, если... А, Тут как бы все пытаются на голюны сослать. А в первой части, ну, хоть и были голюны, но все-таки противники были неосязаемы. То есть Красная Монахиня это была Глория. Фелтон как бы тоже... А, с серпом он гонял, я вспомнил. С серпом он гонял, не мог вспомнить. Джен, просыпайся. You... Джен, прошу тебя, проснись. Они накачали тебя. Listen. Слушай, боли отсюда. Тебе нужно болеть. Ты снова об этом? Я верю во все, что ты сказала, про, фарф... а, про фарфора и все, что ты видела. Ты слышал, Андре? Он ä, вздернулся много лет назад. Это ведь он, да? Профессор Альберт Элиас Вима. Именно об этой трости ты говорила. Видишь? Виман, инсценировка, установлено, что профессор Альберт Виман повесился это после того, как ему было предъявлено обвинение в поджоге монастыря Криста Моренто. Он также получил многочисленные угрозы, когда пропала приемная дочь Ричарда Фелтона, широко известного своим предполагаемым участием в разработке Феноксила. Позже это обвинение было снято за за отсутствие, отсутствием доказательств. Семья Вимана пренебрегала стандартными процедурами здравоохранения а, захоронения, и настояла на поспешной кремации тела, не позволив властям провести полноценное вскрытие, несмотря на то, что покойно опознали э, Коронер. Коронер? Или коронер? <laughs> что это, блин, за слова? Родственники и бывший деловой партнер э, Стефана Эшман, такая поспешность сила, подозрения в том, что это возможная попытка скрыть инсценированную смерть. Ага. Это все вымыслено, no Там не было тела. А если было, то точно не его. Я не понимаю. Нет времени объяснять. Они знают, кто ты. Они знают. Ага. Только нам уже заканчивать надо. О чем ты говоришь? Почему ты мне ничего не рассказываешь? To... Я пытаюсь при... uh, предупредить тебя, заставить его уйти. Но ты так и не поняла. Дурная. Like. <laughs> Почему? They... За кого они меня принимают? Селеста Фелтон. О oh, нет, yeah. я... я не знаю. I'm... Боже, Лин, going я going не to могу to вспомнить. Они нашли, привели тебя сюда, чтобы использовать. А теперь они знают, кто ты. Поэтому тебе надо валить отсюда. Гребаный <свистый> насос, Лин. Просто скажи мне. Боль а Какое отношение это имеет ко мне? Понял. Все. Давай на этом закончим. Пожалуй, на этом закончим. Хорошего понемножку. Uh, не знаю, насколько выйдет эта uh, игра у нас. Насколько у нас было прошлое? На 5 серий. Ну, это, наверное, не будет намного длиннее. Так что тоже где-то, наверное, серии 5. Так, ну, подписывайся на канал. Ставь лайк. Не забывай оставлять все горячие комментарии. Подписывайся на социальные сети. Все ссылочки в описании. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.